выходим с территории отеля Александр, как я и обещал, что мы более подробно покажем, как он из себя, что он из себя представляет, какие здесь номера, какая здесь кухня, потому что было достаточно отзывов, которые не вполне нам были поняты, потому что 50 на 50 разделились мнения, когда мы читали отзывы о этом отеле, кто-то говорил ужасная еда, кто-то говорил ужасные номера на сегодняшний момент нас абсолютно все устраивает это вид с балкона Ну и, как обещал, немаловажная тема. Покажу сейчас комнату в номере. Здесь везде замки магнитные. Сейчас нам откроют. Вот наш номер был 247. там тут пандель. Начнем сразу с ванной. Ну, в принципе, очень очень неплохо, единственный косяк, который здесь есть, обратите внимание, душ, душ, стекло, но внизу нет порога. То есть, когда вы принимаете душ, по сути, следующий, кто зайдет за вами в ванну, сидя на унитазе, может уже ноги ну, помыть, потому что нету порога, вода сюда выливается. Ну так в принципе все очень хорошо. Всегда меняются полотенца, каждый день меняются. Добавляется туалетная бумага по одному ровно. Не знаю правда зачем. Ну, вот, Моется все. И конечно же немаловажно запомнить одну вещь. Я не знаю насколько. Насколько это вам известно, но по сути. После того, как вы ходите там на море или идете на завтрак, когда и ожидаете, что к вам номер придет уборца, положите 1 евро на кровать, и ваша комната будет всегда чистая, всегда будет свежий полотенце, всегда будет новое мыло. Но у нас, как всегда, вот бардак, как у всех туристов. Пришли и сразу закинули. Все. Телевизор есть, который мы никогда не включали. Нет, вру включали. Телевизор включается в том случае, когда вам нужно понять, какой у вас Wi-Fi в комнате. Потому что в каждая в комнате... Да, кстати, кондиционер здесь тоже есть. Все новое. В 2017 году, как я и говорил, отель получил 4 звезды. Везде он позиционируется как ты, но получил уже 4. Вот, то есть, в принципе, по сути, комната, комната достаточно просторная. Большая, двуспальная кровать. Вот там дополнительную кровать поставили. Ребенок спит с удовольствием немаловажно когда дети боятся спать да ребенок вообще спит с удовольствием да. здесь да, а, выход на балкон балкон дверь открывается в две стороны наверх можно вниз вот у нас вот такой балкончик кондиционер здесь стул два столика вид вид ну вид вид стандарт вообще неплохо на самом деле Вид на море как каково здесь не нужен, по-моему, здесь ни одного отеля нету вида на море, все окна выходят во двор, но самое главное – не жарко. Вот этот момент, когда вам в окна лепит солнце, его здесь нету, то есть вы можете выйти на балкон в любое время, днем вечером, вот сейчас, по-моему, часа два уже, да, жарко, на балконе по-прежнему остается прохлада потому что солнце сюда не доходит как я говорил, в двух направлениях открывается, Можно открыть ее полностью, можно открыть дверь вверх, открыть только вот наверху, щеколочек. Номера совершенно новые. Да, я не договорил, а в каждой комнате есть Wi-Fi, и чтобы понять, как включается Wi-Fi, нужно включить, вот сейчас не могу найти пульт нас? Ну, да, как всегда, я же говорю, что бардак-бардачный, вот путь от телевизора. Как это работает? Включаем телевизор. И вот есть вот такое меню. Где вы заходите, нажимаете интернет. Wi-Fi. Заходим Wi-Fi если можете узнать информацию и вам вот сразу видно Wi-Fi, номер wi -Fi. ничего, сложного, 1, 2, 3, 4, 5, восемь, по-моему во всем отеле этот Wi-Fi работает ну вот как-то так, да, внизу есть холодильник в каждом номере, где у кого-то еще лежит несъеденный персик, мы пошли в бассейн все, всем, всем временно пока и так, да, как я уже говорил, совсем недавно этот отель стал не трех, а четырехзвездным. Почему-то до сих пор он везде отображается как три звезды. Отель есть фактически три бассейна. Питание в столовой, как я уже говорил, отличное. Ну и вот сейчас половина седьмого вечера. Обратите внимание на погоду. Часть людей направляется в сторону моря. Часть по-прежнему еще тусит возле бассейна. Если честно, я сам не очень люблю там находится возле моря, тусить возле бассейна, но а, сейчас моя семья пошла к бассейну, потому что на море поднялся ветер, прохладно, а время еще должно есть, и мы решили немного побыть на бассейне. Единственное, что бассейн закрывается в 7 вечера приблизительно. Поэтому, ну, по крайней мере, бар возле бассейна и почему-то всех выгоняет. Ну, вечером тоже народ приходит. Это да вот, кстати, бар. Если у вас all inclusive, то, в принципе, здесь можно заказать кофе, чай, пиво, и все остальное, включая соки и все остальное, что можно быть. Вот. Лежачки возле бассейна. Да, ну, себе нормальный 20 числа. Установочки. Все круто, все хорошо. Лежачки здесь совершенно бесплатно, соответственно, для всех, кто здесь находится в бассейне. Здорово. Вот А вот как раз бассейн для детей, в котором взрослые точно так же булькаются и никто не жалуется, что здесь что-то влезет в глаза. И дальше бассейн для взрослых. Вид, горы, красота, бар. внутренний двор между корпусами, над виноградником, лавочки стоят под ним. Все, как видите, в сине-белых тонах, все очень симпатично, морская тематика. Как раз недалеко от рецепчена находится вход в один бассейн. И здесь же находится у нас пару баров, которые, если вы имеете all-inclusive, можно зайти сюда, выпить чашки кофе, выпить что-нибудь, скушать. Ну да, и вот развлечение для детей, когда жарко, можно прийти в детский сон игровую игровой. Поесть здесь нельзя, пойдем по обеду. -по и бар. Один из бассейнов местных. Пласточки на гнезда. Когда выбирали путевку, большое количество комментариев было написано по поводу кто-то говорил, все нормально, кто-то говорил, что то не хватает, чего-то не хватает, но, собственно, сейчас обед, зайдем, посмотрим, покажем, что здесь есть, и сами увидите все, что говорить. Это по поводу детского меню. Специальный отдел есть для детей, где все необходимое. О, и да, любимая, да, конечно, картошка фри и макароны, да, Котлетки, что там еще? Мясо и картошка, да? Ты решил, что ты будешь? Здесь у нас курица, мясо. Здесь что лишь? Макароны, кельсины. Соус, так да, макарончиков. Закрывай. И здесь у нас аппетит и картошка. В принципе, нормально. Что здесь у нас? А, овощ. Ну да, детская классическая еда. Колбаса, да, Леш? Mm -hmm. Колбаса и сыр. А мясо, может быть, мясо возьмешь, Леш? Все, хватит, хватит. Бежать жаднешь. Ну и колбаса, так ничего. Mm -hmm. Что тебе здесь нравится? Это что вы okay. Такие okay. кексики okay. шоколадные, да? Отдельно на тарелочку возьми. И это по поводу отсутствия фрукта. Будешь что-нибудь? Перси. Yes. Отлично. Так, что у нас здесь? А, у нас здесь бекон или хамон, да, как называется, стоит. Здесь сухофрукты, орешки, масты на двух видах. Ну, кто-то пишет, что здесь есть еще, да? Рыба, овощи, да? Так, ну и теперь экспертное мнение людей, которые здесь находятся третий день. Оль, вот третий день ты здесь находишься. Как тебе отзывы насчет того, что здесь нечего есть? А, я думаю, это зависит от привычек человека. Но вот если мы привыкли есть овощи, мясо, разнообразные, сыры, ну, здесь всего достаточно. В принципе, нормальная еда, а если, конечно, больше котлеты, то, наверное, мало. Ну, вот к примеру, да, различные сыр, колбаса, бекон, рыба сегодня, кстати, очень вкусная, не первый я беру, очень вкусная рыба, местный салат, местного производства. Леша, как тебе детская еда здесь? Ой. Нормально. Всего хватает? Нравится? Ну да, опять же, не спешите, не накладывайте в тарелку кучу всего. Лучше просто потом подойдите, еще раз возьмите, не надо их гору класть, потому что все равно не съедайте. Правильно, во многих странах сделана такая система, когда да, все бесплатно, но когда вы садитесь и на тарелку, с вас берут 10 долларов. Это за то, чтобы не доехать. Так что, соизмеряйте свои силы. Ну и да, вино красное, белое. Каждый обед, каждый ужин здесь присутствует. И соки. Соки весьма вкусный, чай, кофе тоже не в ограниченном количестве, всегда есть. Это когда есть комментарии, что с того вы заходишь и невозможно сесть. Все забито, куча людей. Я не знаю, почему говорили, что это все очень плохо. Территория вполне себе, на улице июль месяц, начало июля. Да, мы отсюда пришли и выглядит все. Весьма себе достойно. Помимо номеров, в принципе, есть везде расположены виллы, вот такие дома и отдельные номера. И, да, бар, если у вас all-inclusive, на протяжении всего отеля достаточно много ресторанов, баров, в которые можно просто зайти, выпить кофе, что-то съесть легкое, и это входит все в всю стоимость. Обратите внимание, территория, дома все в одном строении, в принципе, очень сильно напоминает Испанию, особенно клоста В похожих домах мы жили в Испании, конечно, они были отдельно стояли на берегу моря, считались апартаментами. Ну, здесь, в принципе, что это за деревья такие интересные? Что-то похожее мы видели в Сочи, по-моему. Было такое дерево на территории одного из Анатолия. Нет машины, нет машины. Ну вот везде на протяжении маршрута до моря в принципе вот такие варки Кто забыл купить очки, кто забыл шляпы, кто выезжает чемодан. Территория до моря весьма зеленая, очень много зелени, различных площадах для детей, и можно просто остановиться, поиграть, выйти, выйти вечером. Ну вот, второй день мы находимся здесь и в принципе ничего плохого я не заметил. Я не пойму, откуда такие комментарии. Наверное, все-таки я спешу сделать некий вывод, возможно, он будет правильный. А в Черногорию в свое время поехали люди, которые привыкли отдыхать в Турции. Естественно, уровень турецких 5-4 звезд не ходит ни в какое сравнение с четырьмя звездами европейских отелей. Именно поэтому, когда человек, который привык всю жизнь отдыхать в Турции, видеть тот сервис, тот уровень сервиса, который находится в 4-5 звездах, приезжая в Европу, он, конечно, разочаровывается и, конечно, начинается. сам. Плохие комментарии, еда не та, и жилье не то, и убирают не так, и все остальное. Ну, ребят, естественно, даже если посмотреть на тот же ценник, который есть в Турции и в Черногории, то мы поймем, что за те деньги, которые вы покупаете, 5-звездочный отель в Турции all-inclusive, а для Европы это примерно ну, неплохие 4 звезды. Поэтому, естественно, есть разница и в питании, и во всем. Но кому нужно, вы велкам. 5 звезд на берегу моря, да, это будет 2 Турции. Однозначно по цене это будет 2 Турции.